Однажды ко мне на семейное консультирование пришла пара. И у этой пары были претензии к детям от первого брака. Мужчина рассказывал, как ребенок мешает, лезет в личную жизнь. Там очень много этого парня в жизни папы. Женщина рассказывала, как ребенок мешает очень много этого парня в жизни этой женщины и тому подобного рода вещи. Uh, у них uh, они пришли, собственно говоря, uh, ко мне для того, чтобы я их научила, как донести мысль до uh, этого uh, достаточно уже взрослого человека, им было лет 25 на тот момент, uh, что как бы надо жить своей жизнью или так, как надо жить, ну и как бы вся жизнь впереди. Uh, послушав эти претензии, uh, мы начали разговаривать. И я понимала, что тут мы упираемся вот в этот рисуночек, когда мужчина женщина не могут по каким-либо причинам разговаривать друг с другом. И тогда им нужен кто-то третий, я надеюсь, вы уже поняли, кто этот третий, для того, чтобы они смогли через него с собой поговорить. Выяснилось, что у этой пары достаточно много проблем, которые совершенно никак не зависели, естественно, от этого ребенка от первого брака. И когда мы начали разговаривать, мужчина в процессе так и сказал, он говорит, я понял, нам с ней надо поговорить. Потому что, как вы уже поняли по возрасту ребенка, Люди были не молодые, которые ко мне пришли. И с одной стороны, они хотели любви, заботы и так далее, как и все нормальные люди. А с другой стороны, они столкнулись с тем, что нужно как-то менять привычный образ жизни. И вроде они вместе, вроде как их вместе и нету. И тогда у них появился общий враг. Иногда это общий друг через которого они объединяются, и таким образом они могут что-либо делать. На месте третьего очень часто бывают свекры, свекрови, тещи, тести, дети, животные, кошки, собаки. Иногда это бывает, как мне рассказывали, у него кошка, у нее собака. То есть они вот так разговаривают. Вот иногда это даже психолог, то есть кто-то третьим обязательно нужен в отношениях. И с одной стороны, можно было бы убрать этого третьего, да? и так можно и даже нужно сделать, когда люди могут разговаривать друг с другом. Лучше это делать в кабинете у психолога, был случай, который нам описывали еще в университете, когда пара перешли в возрастную категорию 40+, плюс, дети подросли, и они наконец-таки для себя смогли пожить. Они взяли какую-то дорогостоящую путевку на какие-то необитаемые острова, на которых им привозили еду раз в сутки, и там никого кроме них не было. Представляете, что они сделали? Они убрали вот эти все барьеры, и они разговаривали друг с другом. Когда приехали домой, они развелись. Уж не знаю, что послужило причиной, что они поняли, что они приняли, о чем они говорили и говорили ли они вообще. Но когда у них не было никого третьего, кто мог бы им помочь, они решили, что им вместе делать нечего. Поэтому, когда вы начинаете искать общего врага, недавно была очень комичная история на мой вопрос, а почему вы расстались с мужчиной? Женщина так удивленно и сказала, вы поверите, из-за Навального. То есть этим третьим может быть даже вымышленный персонаж, то есть все, что угодно. Зачем нам нужен этот третий? Естественно, это история про ответственность, естественно, это про открытость, естественно, это про коммуникацию. И то, что я нарисовала, это все-таки нарушение коммуникации, это не есть хорошая, здоровая коммуникация, потому что проще всего, конечно, разговаривать напрямую. Привет, как дела, у меня все хорошо. Да? И если это неформальная история, то, конечно, это разговор двух людей. А если у меня все хорошо, отстань, это, конечно, вопрос формальности. И тогда у одного закрадывается что-то с тобой не то, я же вижу другого закрадывается. Вот он видит, что со мной чуть нет, о чем спрашивает, вообще не готов разговаривать. И постепенно вот эти ком невыговоренных таких вот обвинений, вот невыговоренных таких претензий, он растет. И тогда третий нужен именно для того, чтобы скинуть эти претензии. То есть вместо того, чтобы женщина-мужчине сказала «ты мне уделяешь мало внимания», она говорит, что его сын столько времени у него отнимает вообще, как маленький ребенок. Ну и о ком тогда мы речь ведем? Когда ко мне приходит и говорит, причина расставания была свекровь или теща, и вообще родители лезут, я прекрасно понимаю, что делают родители. Родители не лезут, они спасают ваши отношения потому что вы сами не готовы напрямую разговаривать, вы сами не готовы друг с другом общаться, не готовы слышать ответы, не готовы слушать друг друга. Слушать не есть слушаться, как многие пары часто выбирают. И тогда мы приводим арбитров. «Мама, скажи ему! Папа, вот она как-то!» и так далее. Ну, может быть, все-таки взять на себя ответственность взрослых людей и свои отношения строить самостоятельно. И тогда вам будет вместе хорошо, вместе будет интересно, и вместе вы сможете строить общий проект под названием «Семья», под названием «Наши отношения». И так-то да. Снежный ком имеет свойство не только накапливаться, но и в итоге давить своих владельцев. Поэтому подумайте, возможно, тоже имеет смысл обратиться к специалистам, чтобы наладить коммуникацию, либо разгрузиться от тех претензий, которые у вас есть к вашему супругу, ребенку начальнику, коллегам и тому подобного рода вещам. Потому что, как правило, вот если люди привыкли к такой триангуляции, называется это именно так, то этот тип общения он встречается во всех сферах жизни, и в работе, и в личных отношениях, и в общении с родственниками, и в семье. Так что... Третий, конечно же, лишний, но не всегда, иногда это именно тот спасатель, если мы вспомним Карпмана, который держит ваши, собственно говоря, отношения. Но если у вас здоровые отношения, достаточно двоих в них будет заняться.